Hi guys, welcome back to June Rislugida Griac. So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia, Prevett and Spasubat or Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing, and the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Russian Are Crazy. American Soldiers about the Russians. And credit to the owner also with this amazing video Military Forces XX1 Century. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video.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 Like going into war and how they made this very nice way of attacking tanks. these two countries are like the always arguing. So let's listen to this and watch with this one. And I want to listen with you at the comment section what are your thoughts with regards to this. Who is better, guys? The Russian are crazy or the Americans are crazy. But and I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles so that we can understand with each other. Enjoy with this one, guys. Prevet all of you. Им на все плевать. Американский солдат о встрече с русскими. Данная статья будет посвящена истории, которая случилась в Сирии между американским солдатом и русскими парнями. Всем известно, что может русский народ и почему лучше с ним не связываться. Даже сами американцы порой не хотят иметь дел с русскими, потому что понимают, чем это может для них закончиться. Рассказ солдата армии США в Сирии. «Русские — это психи, не надо с ними связываться!» Такими словами начал свою историю американский солдат элитного подразделения. Я хочу рассказать об этом удивительном случае в моей жизни. Свой рассказ я начну с того, что Америка — великая страна. Американская армия — самая мощная армия в мире. Но с кем нам нельзя воевать, так это с русскими. Не в первый раз приходится слышать от наших соперников, что война с нами – глупость и безрассудное решение. Русский народ еще во времена Второй мировой показал, на что способен, и с тех самых пор мало что поменялось. Глупо воевать с таким дружным и сильным народом, ведь русские на первый взгляд кажутся слабыми. Но когда нужно постоять за себя, близких и родину, то мы все сковываемся воедино. Продолжу рассказ сержанта США. Просто русские – это психи. Я расскажу историю, которая произошла со мной. Тогда я служил в корпусе морской пехоты в Сирии. Я поступил в армию, чтобы получить профессию, посмотреть мир и немного повоевать. Это вам не компьютерные стрелялки. Через год я попал в Сирию. Не скажу, что было очень жарко. Мы в количестве и в технике превосходили врага. Все было нормально, пока однажды мы не попали в засаду, которую устроили боевики. Мы заняли круговую оборону в ожидании подкрепления и выхода из окружения. И примерно через полчаса видим как на полном ходу в нашу сторону летит бронеавтомобиль. Как вы считаете, кто находился в этом самом бронемобиле? Думаю, догадаться не так уж и тяжело. Это были наши русские ребята. Русские легко узнаются по их технике. Это были русские. Непонятно, что они здесь делали, ведь все спецподразделения сообщают о своих зонах работы. А эти... Катят, как на спидвее. И тут, со второго этажа разрушенного здания, по ним стреляют из гранатомета. Броневик замирает на месте. Из машины выползает русский. При этом сам горит. На нем горит одежда. Но вместо того, чтобы тушить себя, он начинает стрелять туда, откуда запустили ракету. Мы все в недоумении. Вместо того, чтобы себя тушить, он стреляет. Туда! Он явно псих, псих, поняли мы. В этот момент из люка бронемашины вываливается один, два, три, четыре человека и бегут за стену. Что это было, мы не поняли. Все же происходит мгновенно. Потом этот русский, который стрелял, упал. То ли его застрелили, то ли болевой шок. Из-за расстояния было метров двести. Мы не могли определить. Другие русские из машины в это время спрятались за стены. С этого места начинается самое интересное. Именно это и повергло американцев в шок. Но вдруг трое из них бросились к стрелявшему. Живой или мертвый, мы не могли понять. Они точно психи, и это под простреливаемую территорию. Я не могу сказать, что русские не умеют воевать, но то, что русские ради своего солдата пошли умирать, вот это непонятно. Вау. Иногда я думаю, наверное, это был офицер. Тогда немного понятно становится, почему это было сделано. Причем пошли русские без оружия в полный рост. Они что, психи? Я смотрел в бинокль и не мог понять ситуацию. Один русский стоял в полный рост и смотрел в сторону, откуда прилетел снаряд. Он просто стоял и смотрел в сторону, откуда стреляли в них. Он просто псих. Другие русские тащили того, кто упал. Они не скрывались и не ползли. Они просто тащили солдата. Я не понимаю, они что, пришли сюда умирать? Тут просто без комментариев. Определенно, русские – психи. Наш командир также смотрел, не отрываясь от бинокля. Но я не могу понять, почему не стреляли боевики? Русские были как на ладони, причем сами вышли. Что это было? А после того, как русские втащили своего в укрытие, наверное, чтобы он умер в тени, а может, чтобы труп не достался боевикам, я не знаю. Тот, кто стоял перед боевиками – наклонил голову и, повернувшись спиной к боевикам, пошел неторопливо за стену. Мы смотрели, как завороженные. Смотря в бинокль, я просто услышал в нашей цепи «Вау!». Я не понял, когда русский наклонил Вау! голову, это был знак благодарности или уважения. Это же война, без правил! Какие правила на войне? Happened... Мы до сих It's пор гадаем, почему боевики не стреляли. Может перезаряжали оружие, может просто сели отдохнуть, а может, посмотрев в глаза русскому, решили больше с ним не связываться. Потому что русские психи, у русских же ничего нет. Так что им терять? Но как с такими воевать? Им же важно просто выполнить приказ. Независимо ни от чего Они like, like, просто психи Честно говоря, я сам был удивлен, услышав это Ведь на войне нет правил И мало кто оставляет кого-то живым на поле боя Но если говорить на чистоту То русские и вправду заслуживают уважения и чести Ведь они не бросили Agreed. своего товарища умирать Они really пришли его спасать Несмотря на то, что сами могли погибнуть Дальше происходило Sorry. следующее мы долго обсуждали этот эпизод. Одни склонялись, что русских подбили по ошибке, приняв за чужаков. Другие говорили, что русским просто плевать на их никчемную жизнь. Третье о том, что они так воспитаны, типа древних рыцарей. К единому мнению мы не пришли, пришли только к одному пониманию – русские – психи, и лучше с ними не связываться. Такая моя служба далее от Родины и полное приключений. Дополнение к письму: Потом я узнал, что один русский в Сирии приказал себя разбомбить, так как был в окружении боевиков. Я разговаривал с ребятами мы ничего не понимаем, лучше иметь возможность выжить, чем с собой унести 10 да хоть 100 боевиков русский определенно псих, и с друзьями я об этом разговаривал. У всех really жертвовать собой ради какой-то Сирии мы here. не понимаем. Хотели прикрепить русском звание. Зомби не прижилось. Осталось слово «русские». А эти русские даже полумертвые страшные, потому что найдут силы, чтобы просто зубами в горло вцепиться, чтобы не умереть одному. Им же терять нечего, и вокруг одни болота. Русские определенно психи, а с психами лучше не связываться. Такое вот впечатление сложилось у наших партнеров по оружию. На самом деле, русские не психи, а просто такой народ. Мы ценим каждого и дорожим своими людьми. Для нас нет такого, чтобы мы бросили своего ради своей собственной жизни. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. That was truly an incredible and a well written uh, story this American write towards about the Russian of what he felt and what he saw during this time in Syria during the fight. Because he truly believed that Russians are crazy in a good way because of the things that they are doing, that the Russian how they fought, that they are very strong, that they really don't want to be caught because one they. They will like uh surround and they will kill themselves put the grenade and kill themselves and that's so amazing and interesting and this is like you can truly believe that the Russian are very strong and very uh very powerful and brave enough during like going to war see the Americans they are afraid with the Russian with the Russian as always uh, our supporter is saying or the Russian like the heroes they are saying that um, don't mess up with the Russian and don't wake up with the beers Goodness gracious this is interesting and this is I really like to hear with those foreigners talking about with the Russian in a хорошие way because they truly are a good soldiers a good fighters that they really want to protect with the people and their country and Bravo and за look to all the military and soldiers in Russia Fx1. I was so enjoyed listening and watching with this because it was a well uh written story and I know this is a real one because a lot of Americans also going to Syria and then this Russian also are going to Syria. The Americans witness of how the Russian go in fight and that's incredible. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below